<свечес> Доброго времени суток. Люди монстры. Сегодня мы наконец-то играем в Cats of Liquid 2. Либо же в Cats of Liquid э The Better Place. И здесь уже сразу видно изменения в интерфейсе в самой кошке. Даже в том, как она прыгает. Вот, слушайте, различия есть все-таки. Что делает эта кнопка с квадратом, я вообще без понятия. Пока что, кажется, ничего. И кнопка воды превращает нас не в воду, а во что-то другое. Так, здесь того объясняет, как двигаться, но это я, кажется, уже и сам понял. Кошка только что прибыла в свой новый мир. А, в этот мир. В свой мир, то есть... Разве она умеет управлять мирами? Ну, вроде в той части не могла. А, нет, видео может. Он был построен... Она построила вместе со своими друзьями. Интересно. О чем мне никто не сказал? Он был все еще недоделанный. Ну, это видно. И у кошки лицо незаконченное, а вот все, вот через законченное. Но она знала, как это исправить. Это лучше. Только, я думал, ты... Сама так не можешь делать. Объекты. Мне нравится новая схема текста. Ой, кстати, когда я приближаюсь к этому сохранению, такая музыка появляется. Ну как музыка? Звук такой. Но ничего такого сложного пока что. И мне нравится вот этот эффект переходов. Он лучше, чем тогда. Тогда его просто не было. Ха, вот это новенькое что-то. Все еще чувствую... Все, все еще чувствовалось немного унылым. Так. И новые звуки получения урона тоже. Хорошо. Но я не хочу получать урон. Слишком квадратные. А что тебе, Майнкрафт не нравится? Майнкрафт не уважаешь? Хотя, я думаю, кошка по такой игре даже не слышала. У <скох> кошки появилась еще одна идея. Как же она улучшит мир в этот раз, раз она теперь умеет управлять миром? А, она сделает больше углов просто. Ну, это нетрудно было догадаться. А, она уберет углы вообще. Не, ну это тоже. Это лучше, да. Ох, и у нее лицо такое, когда у нее осталась одна жизнь. Такое жалобное. Поэтому я не хочу умирать в этой игре. Ну, или постараюсь хотя бы. Так, все становится более цветным. Возможно, скоро даже музыка появится, потому что пока что я слышу только. Ай. Пока что я слышу только ветер. И все. Ком становились, Комнаты начинали становиться более сложными. А тебе нравится сложность? Не, нет. В конце концов, последствия за проигрыш не были так плохи. Ну да. Если даже для кошки это не так плохо. Так, вот тут, вот тут плохо, да. Если даже кошка понимает, что она просто респавнится, то... Как это для нее выглядит, интересно. Так, так, так, так. Она снизу не пройти. Хорошо, будем по нормальному. Вот так, отлично. Кошка могла просто респавниться. Ну, это то, что я сказал. Еще, кстати, хороший звук, когда появляется текст. Звук печатания мне нравится. Особенно в наушниках это хорошо слышно. И приятно по ушам отдает. Посмотрю, какая здесь будет музыка. И вернуться прямо к этому. А кого-то музыка? Кошка задавалась вопросом, куда же ее друзья ушли. Ну не знаю. Когда я в прошлый раз играл в последний раз в Cats Liquid, у тебя не было друзей. Она не видела их пока что нигде. И она знала, что они где-то здесь. Не обязательно в этом мире ну у тебя хотя бы есть друзья я рад за тебя что у тебя теперь есть хоть кто-то кроме квадрата хотя бы ее уровень стал чувствоваться более завершенным. ну да о, это кажется ее друг да это ее друг зеленая кошка кошка нашла одного из своих друзей и они, кажется, обе рады. Да, они обе были рады видеть друг друга. И это предлагает нам не церемониться и сразу же идти к выходу. Друзья-кошки работали над своими мирами. Скоро э, они все будут исследовать эти миры вместе. Да, хорошая перспектива. Если об этом будет вся игра, то это будет, я думаю, интересно. Так, сейчас мы должны встретить до второго друга, да? Ой, я тебя сплющил, все начало лагать. Ой, как жестко лагает. Ой-ой-ой-ой. А -ой -ой -ой. вот наш друг, который должен был вроде как нормально появиться. Этот очень... Кажется, активный. Но из-за этой лагучей зеленой кошки, а не все, все. Она ударилась об шип и вернулась в нормальное состояние. Хорошо, а то я уж беспокоиться, что мне придется уровень так проходить. Но все еще один пропадал. Да, вроде как четыре. Кто же это? А, синяя кошка. Ну, что еще было придумать? Эта кошка, кажется, немножко интроверт, но все же она любит своих друзей. Ну и красная, конечно, активная очень. Теперь их группа вернулась. Она, нет, их группа была снова вместе. И я медленнее всех, потому что они-то они боты все-таки, они умеют использовать способность воды. Они как-то прям вот хорошо используют, не то что я. И у них не лагает, когда кто-то из друзей застревает в полу. Но я надеюсь, что, о нет, синий сплющил красного, а я еще и зеленую, ой, ужас. Ну ладно, подожду, пока они. Нет, видимо ждать долго. А если я так попробую? Не, я так не перепрыгну. Я просто не смогу прыгнуть. Но я надеюсь, этот будет последний раз. я все еще не понимаю, что делает эта кнопка с квадратом. По идее же, она, она должна что-то. О, нет, он снова расплющил. Она же должна что-то делать. Ну, я не знаю. Квадрат призывать в конце концов, она делает просто ничего. То есть вот я нажимаю, не происходит. Может это баг какой-то, я не знаю. Игра-то новая, все-таки в этом году только выпустили. Ну как новая? Прошлогодняя, можно так сказать. Но я имею в виду то, что она девятнадцатого года, а не как первая часть. Она вроде как с 15 по 2019 год. То есть, как бы старая игра, можно сказать. И только сейчас разработчики наконец-то делали вторую часть. Хотя то как бы прямым текстом не сказано, что это вторая часть. Это может быть даже и не вторая часть, а вообще другая история про кошку. Кто знает, в конце, может быть, нам снова все объяснят. Как в игре как в первой части или как в кацанный Liquid, Light and Shadows. У меня не лагает, наконец-то, и я смогу нормально, надеюсь, пройти. Да, отлично. Все, сохранился. Теперь падай в лаву сколько хочешь. Да, вот упал, вот, вот вообще все равно. Сейчас отражусь пойду дальше. Нормально. Только жалко, что я отстал от своих Но, да ладно, они-то умеют пользоваться Способностью воды А я не очень Так, на этот раз попытаюсь пройти Так, так Так Вот так Аккуратно здесь и все, прошел. Эй. Так, мне показалось, начал лагать, но нет, все нормально теперь. И я потерял все свое здоровье, пока пытался их обогнать. Хотя я вижу, что они сзади меня. Но мы вроде как и не гоняемся друг за другом, верно, ведь? Мы просто путешествуем, прыгаем по очереди но все же вот в этом я их обгоняю в том чтобы со стены насильно перепрыгивать но нет кто-то сам застрел ой ничего себе меня как подбросила и текст очень медленно грузится Сейчас он загрузится полностью, и я прочитаю его. Так, сейчас осторожно не врезаться в эти шипы. Ой-ой-ой, что это за странный текст. Гхо инфигри... Ой, жесть. Так, ой, я тут как-то перепрыгнул с этими лагами. И тут... И тут перепрыгнул, а здесь... Ну, здесь уже ладно. Сейчас, надеюсь, не будет лагать? Да, сейчас нормально как я смогу прочитать что там было написано э -э, проходить сквозь эти проходить эти комнаты одному или одной просто не чувствовать правильным <coughs> <coughs> ну да одному то скучно все-таки с друзьями веселее ну еще зависит от того какие друзья Теперь, когда ее друзья были здесь Они могли все просто остаться а тебе не кажется, что ты слишком как-то Как долго, как то, как -то хотела И все было бы нормально Ну ты что то кошка, вообще Слишком много хочешь Вот тебя игра и отбросила Ну, у кошки точно шок Что? Только что Произошло? Ну да, с ее стороны это выглядит странно. С моей стороны это видно, это... Куда ее друзья ушли? С моей стороны видно, что это... Ладно, не буду перебивать. Они что, просто оставили ее? Ну так вот, с моей стороны это выглядит вот так, э -э, будто бы это лаги, в кавычках, специально сделанные. А для кошки это действительно выглядит очень странно. Они не могли просто уйти. Еще не было времени для этого. Что-то было не так. А вот это был странный эффект сейчас. Ее единственный путь был вперед через дверь. Не, ну на самом деле я могу назад пойти, но мне это сильно ничего не даст. Так, музыки нету, все э, полуокрашенное. И там, что я так понимаю, там просто Да, там просто озеро из вот этих вот треугольников. Скорее уж, океан. Кошка была теперь полностью одна. Она чувствовала что-то. Она не была уверена, что она чувствовала. О, эта штука, которая до этого способностей забирает. Но здесь она другая. О, О, она гораздо громче. И она здесь исчезает. А еще она поменяла нам цвет экрана. Ой, то есть не экрана, а само мира. Она поменяла мир. Он стал каким-то, не знаю, на облако похожим, что ли? Такой цвет. А, может быть, сейчас я могу использовать квадратик? Ну, вот эту способность. Что она мне дает, а? Вот скажите сейчас. Так, э, что это? Это облачко? Она чувствовала себя оцепеневшей. Ну, она, наверное, имеет в виду вот эту свою фазу. Как облако. Я не думаю, что облако оцепеневшее. Ну, возможно, это перевод неправильный. Но меня учили, что намп это оцепенение. ладно. И музыка, кстати, появилась. Я заметил, что здесь... Вот эти пока что две музыки. Эти комнаты чувствовались огромными, даже колоссальными, и пустыми. Э, так вот, эти музыки, они просто ремиксы старой музыки, но как бы лучше. А вот это вот была ловушка. Ловушка Джокера настоящая. Были ли предыдущие комнаты так больш... э, настолько огромные, как те? Н настолько огромные, как эти? Не думаю. Ну, я думаю, что таких ловушек будет все больше и больше. И в следующий раз они уже будут более опасными, чем сейчас. Она желала, чтобы ее друзья были здесь. Вот, вот, вот. Я про это говорил. То есть, ты успеешь убрать кнопку и все, ты в лави, считай. Никак отсюда не сбежать. Тут только вот умирать и все. Обидно. Ну ладно, я не сильно-то много и прошел. теперь я уже буду приготовлен. И буду знать, что буквально весь степень может это поджидать. Поэтому буду смотреть вперед. Ну или в том направлении. Она Она думала, кто мог построить это. Ну, она имеет это из ее друзей. Ну, я думаю, что это зеленая кошка построила, потому что тут все такое спокойное. Ну, вот эти вот ловушки мне не очень нравятся. Но это больше похоже на зеленую кошку, потому что красное построила бы что-нибудь более энергичное, наверное. Синий, ну не знаю, он бы вообще может ничего не построил, такой он странный. А еще я не могу взлетать, как э, в первой версии игры. То есть, там я просто зажал кнопку, я лечу вверх. А здесь подлетел чуть-чуть и все, висишь. А еще, кстати, почему-то вода легче, чем кошка. Хотя объем кажется одинаковый. А газ вообще ничего не весит. Он просто висит. Ладно, идем дальше. Дальше этих штук будет больше, да? Да, их будет больше. Ну ладно, это не так уж трудно. Дальше, наверное, они над лавой будут висеть. Чем дольше она была одна, тем больше она привыкла к этому. Да, вот, я про это и говорил. Одни теперь висят над лавой. Более и более трудные уровни. Хорошо, я готов к этому. Я смогу это пройти, я смогу. Не так уж трудно. Более игры посложнее. Здесь меня больше интересует сюжет, чем сложность. Она больше себя не чувствовала такой оцепеневшей, оцепенелый. Или как это еще можно перевести-то? Я понял А, ну тут все равно у меня было сохранение, поэтому ладно Скорее всего, для этого его там и дали Потому что разработчики знали, что мы ведь там ускоримся И... О, кстати, вот еще где пригодилось показать летать Иногда это может помочь Когда тебе... Когда ты на пару метров выше пролетишь Ну, кстати, хороший звук Как эта штука едет Тук-тук-тук-тук А -тук -тук -тук. это едет быстрее так можно немножко зависнуть и вот так вот теперь поймаем поток воздуха о oh, нет только не в шипы отлично меня подобрали вот только не туда подобрали так все все все все оп полетели и теперь вниз так я слышу я слышу что эта штука сейчас сюда приедет и вот она. отлично просто едем дальше и еще эти штуки издают звук, когда стучат. Мне надо было это заметить еще раньше, но я только сейчас сказал про это, хотя это было еще в самом-самом начале. Хороший звук, кстати, напоминает мне. Таймер какой-то или. Не знаю, что-то такое. Спокойное, знакомое. Не знаю что. Только вот. Ну, такая вот память у нас странная у людей. Хотя. Все тогда -то такая, наверное. Может быть, э -э может быть, может быть, быть одной не так уж плохо, подумала кошка. Но не знаю. Вообще-то, быть одному или одной это плохо, потому что ты не общаешься с обществом, каким бы плохим оно не было. И как бы. Лучше уж, наверное, иметь.. Лучше уж, наверное, говорить с плохим обществом, чем вообще не говорить. Потому что тогда ты уже как бы и не человек. Хотя кто я, чтобы судить? Я же никакой не умный человек. Я просто играю. И пытаюсь, что И пытаюсь сделать так, чтобы мои видео хоть кто-то смотрел. Ну, его и смотрят. Человек 10, это на самом деле много, для меня много, а после того как я это видео, опа пушка, бам, я слышал, когда пушка заберется в пушку, то что, она, то что она как бы трясется, пушка изнутри, бам, и дальше будет сложные штуки с пушками, да? Ну пока что все просто, но все так просто быть не может. Бам, бам. Так, сейчас нужно успеть подхватить ветер было. Отлично. Ну вот это хороший трамплин был. Хорошо, что это был конец уровня. Ого, здесь много пушек. А вот они, ездящие пушки. Я так и думал, что все к этому идет. Ну дальше все будет еще труднее. Вот, увидите, я прям вот уверен в этом. Так, это пушка, наверное... Ой-ой-ой, застрял. Бам! Ничего себе, вот это выстрел был. Так, ага, здесь даже... Нет, тут, значит, надо уже высчитывать тайминги. Когда я в эту пушку попаду. Опа! Опа! Вот это трюк! сейчас попробую зацепиться Оп. вот так хорошо а вот и выход теперь пушка крутится еще лучше ладно хорошо что я хоть угадал в какую сторону мне идти так там еще пушка я сверху вижу значит мне нужно налево хорошо интересно есть тут какие-то секретки как в первой части была фиолетовая кошка На, грань... на краях мира Чего бы здесь не быть Чему-нибудь Может оно и есть, но проверять я это не хочу потому что я сейчас хочу Просто Она привыкла К пустоте И тому, что она одна На самом деле это не очень хорошо Когда ты привыкаешь к тому, что ты один Ну, Опять же Не могу судить Кому как нравится? Так, э... ой, ну блин, ну... ну совсем же почти попал, но ну, забыл вот нажать. И сейчас мне это снова все проходить. А, не, я тут остановился. Не очень-то далеко. Даже Интересно, а могу ли я вот с этой пушки? нет не с этой не с этой вот с этой пушки докинуть сразу до финиша наверное я могу Но лучше не рисковать и сделать так это не было так плохо больше и там лава в самом вот конце хм, стена из лавы а вот для чего стена из лавы понятно Ох, и вот это, наверное, тот самый уровень, где мне придется маневрировать через эти все пушки. А это очень медленно. Мед... Очень медленная пушка. Так, а, сейчас эта пушка проедет через эти квадраты. И я должен кинуть обратно. Эта пушка уедет в лаву. Пока пушка... Ну и дальше тут уже кошка соба. Она, чувств... она чувствовала себя гораздо лучше теперь. Но она все еще не знала, куда ее друзья ушли. Ну, они просто вылагали. Ну, как бы, да. А вот тут вот сложно, тут, у меня, получается, нужно прыгать еще и так, чтобы попасть в эту пушку, а не в лаву. И все. Фух. Это, кажется, ой. Это, кажется, последний уровень уже. Хотя, может, и нет. Но раз тот был такой сложный, скорее всего, это один из последних. Верно ведь? Славой. Так, так, так, так, так, так, так. Ага, здесь вот как. Понятно, здесь нужно уворачиваться. Так, так. И вот так. На сохраненку. Отлично. Полетели. Прилетели. Пушка. пушку. точно то надо попасть, чтобы, а ну вот так вот, о -о, о, о, вот как даже. Она могла слышать своих друзей в следующей комнате. И снова эта штука, которая исчезла уже. Ладно. Это комната фиолетовая. Напоминает мне фиолетовую кошку. И вот они трое здесь. Кошка нашла своих друзей. Даже без восхитительного знака. Снова лагерь. Она спросила их, э, куда они исчезли. Они, кажется, ее друзья были в замешательстве. Они не поняли ее. Они не поняли, что она имела в виду. Это не было правильно. Что-то было не так. Точно что-то не так. Фиолетовая кошка, кажется, что-то мутит снова. Кошка решила, что она будет одна еще немножко подольше. Может потратить, может тратить время с ее друзьями не было правильной вещью, которую нужно делать, ну, хотя бы сейчас. Ее друзья поняли. Они согласились встретиться позже. Хорошо. На этом я, наверное, закончу эту серию. Только вот посмотрю, что в новом уровне и вот этот супер громкий эффект ого ничего себе все фиолетовое. и сзади странный фон какой-то так эта кнопка теперь снова ничего не делает какая же музыка теперь будет на заднем фоне интересная а вот какая у меня совершенно другие воспоминания возникают, когда я слышу это. Кошка больше не чувствовала цепинения. А это что такое? Она чувствовала, что за ней следили. Вот эта штука, да?